Хочу вам показать очень интересную квартиру, она находится на самом верхнем этаже, она видовая, много световых точек, она двухуровневая. Раз, два, три, четыре, пять световых точек. Море, улица Яна Фабрициуса. Все красиво, аккуратно, просторно. Друзья, всех приветствую, всех рад видеть. Все, кто нас смотрит, вы на нашем канале, канал Сочи ЮДВ. Меня зовут Иван, я вас всех приветствую, абсолютно всех. Хочу вам показать очень шикарную, хорошую, красивую, безумно с крутой, правильной планировкой, потому что она квадратная, много световых точек. Мы находимся у нас, вот позади меня называется... Комплекс, который находится на Митилео. Митилео 23 дробь 1. Сейчас я вам покажу. За мной, как вы видите, он закрытая, открываемая шлагбаум. Позади меня у нас есть пальмочки. Хочу вам показать очень интересную квартиру. Она находится на самом верхнем этаже. Она видовая. Много световых точек. Она двухуровневая. Здесь получается 55 квадратов на одном этаже. Посмотрите, озеленение какое сзади меня, да, красивое. 55 на одном этаже и 55 на втором этаже. Двухуровневое в совокупности 110 квадратных метров. Самая главная цена. Но цену вы узнаете попозже. Пойдемте, я вам покажу, как выглядит эта квартира. Я знаю, что 100% вам эта квартира понравится. Вот такое озеленение нас встречает при... В да, входная группа, так скажем, в этот дом. Самое главное, дом со статусом квартира. Пойдемте посмотрим, что это такое. Итак, друзья, давайте я вам покажу. Квартира здесь 110 квадратных метров. Квартира светлая. Квартира сейчас на стадии э, ремонта, да, в предчистовой отделке. Я сейчас максимально покажу вам всю квартиру. Ну, бельшка висит, сохнет. Можете не обращать на это внимания. Давайте рассмотрим, что здесь есть. Она двухуровневая. Первый этаж 55 квадратов поднимаемся на второй этаж 55 квадратов в чем фишка этой квартиры давайте рассмотрим вот такой у нас входная группа получается здесь у нас будет зона так скажем широкая гардеробная под гардеробный шкаф просторный шикарный санузел потихонечку уже начинает выстраиваться короба зона кухни кухонная зона да но каждый может ее возвести по-своему у кого какой вкус и цвет и какая фантазия Здесь собственник делает кухню на угловую, да. Я так понимаю, здесь будет холодильник у нас стоять. Раз, два, три, четыре, пять световых точек. Посмотрите, какая она просторная. Самая фишка, самое что интересное, да? Почему я вам показываю? Ну, здесь будет какая-то, я не знаю, там, может быть, шкаф, стол, обеденный, не знаю, хоть что. Какая-то ниша интересная будет. Что у нас будет? Давайте поднимемся на второй этаж и для, как говорится, о, вот у нас небольшая такая подсобка. Можно туда зайти, но ну, вот укладывать плитку. Сейчас мы рассмотрим, что же у нас есть на втором этаже. И почему показываю именно вот эту предчистовую квартиру, где ведется ремонт. Это у нас э, сам узел. Ну, правда, здесь что-то тут делать. Это будет... Тоже как э, второй санузел или там большая гардеробная. Я не знаю, как ее назвать, обозвать. То есть каждый, собственно, делает по-своему. Посмотрите, какие просторные, шикарные окна видовые. И вот у нас тут небольшая комната. И самое главное, у нас вид на балкон. Сейчас мы выйдем, посмотрим вот эти видовые характеристики. Что перед нами, да? Море, улица Яна Фабрициуса. Все красиво аккуратно просторно никогда перед нами не возведется никакой дом вот у нас возводится комплекс атриум авеню почему я вам показываю эту квартиру в этом комплексе в этом доме со статусом квартиры есть э, в продаже очень интересная квартира сама по себе э, хочу сказать что площадь квартиры 110 квадратных метров на первом этаже 55 и на втором этаже 55. Итак, друзья, просто я вам скажу, что здесь 110 квадратных метров. Цена за квадратный метр с таким бомбовидом интересным. Посмотрите, прямой вид на море, шикарный просто. Как вы думаете? Да, хочу сказать. 110 тысяч рублей за квадратный метр, когда вы проживаете в центральном районе Сочи. С видом на море вся полностью... Световая, много световых точек со статусом квартиры. Это очень важно. Если вы хотите приобрести такой вариант, но только черновой сейчас я покажу, как он будет выглядеть, пишите, звоните нам, дадим вам самые лучшие варианты, самые лучшие условия, лучшие, так скажем, благоприятные для вас, самые лояльные условия. И эта квартира максимально будет ваша. Сейчас я покажу, как выглядит черновая, потому что здесь уже собственник делает ремонт. Это я вам показал на примере. А адрес этого дома Мителева, 23, дробь 1. А самое главное, да, вот вы посмотрели сейчас готовую практически квартиру, которая ведется к полноценному чистому ремонту, да. Вот, пожалуйста, квартира. На первом этаже 55 квадратов. И на втором этаже... Тоже 55 квадратов. В совокупности здесь 110 квадратных метров. По 110 тысяч рублей за квадратный метр. Раз, световая точка. Два, три, 4, 5. 5 световых точек. Посмотрите, какое здесь шикарное панорамное стекление И мы видим перед собой. Вон море, улица Яна Фабрициуса. Вот у нас Атриум Авеню. Квартира просто мега шикарная. Ее можно распланировать. Отдать ее дизайнеру вашему топовому. И пусть он, как говорится, сделает конфетку что у нас здесь вот такой у нас вид напомню еще раз это у нас улица Фабрицуса. здесь у нас развязка пошла и на курортный проспект что перед нами еще раз напомню что адрес это Метелева 23 дробь 1 статус квартира площадь 110 квадратных метров по 110 рублей за квадратный метр квартира всего лишь за такую площадь 10 с копейками миллионов рублей. Если вы хотите в отсрочку, в рассрочку, какие-то другие ваши лояльные условия, которые хотите, готовы обсуждать, пишите, звоните нам, дадим вам самые лучшие условия. Квартира на самом деле видовая проснулся и наблюдаете вид на море. Поэтому, если вам понравился вот этот обзор этой квартиры, ставьте вот такие лайки, потому что квартира на самом деле очень достойная. Я много разных видео вариантов ну по такой цене со статусом квартира и где она правильной формы квадратная квартира ну извините я такой не видел вот здесь застройщик возведет лестницу и вот он у нас выход на верхний этаж